Всем привет! Вы на канале Марка Кавай, и сегодня я хочу распаковать долгожданный альбом BTS Map of the Soul Seven Посылка, приди а oh, вот и посылочка, посмотрите, какая она огромная. Заказывала я свои альбомы с сайта Amazon. И вот они, версия 2, версия 3. Все, как и обещали. Они просто огромные. Сейчас у меня тут есть альбом Persona. Просто для сравнения Map of the Soul 7 персона. Вы посмотрите, это просто малышка теперь. Если смотреть на один альбом, то, в принципе, он не такой уж очень тяжелый, потому что я знаю, что внутри не так много всего. <как> <как> <Беги>. <как> Ладно, с этим мы еще разберемся. Для начала вообще хотелось бы поделиться мыслями о камбэке. Конечно, камбэк просто шикарный. Я до сих пор не верю, что наконец-то они вернулись спустя столько месяцев, практически год. Но этот альбом я сначала не очень понимала, сначала я подумала, Думала, наверное, это все-таки чуть-чуть не мой стиль Но я начала слушать каждую песню снова и снова И эти треки просто потрясающие Особенно мне нравится, конечно же, заглавка "Он", Louder Than Bombs Просто потрясающая коллаборация с Троем Сиваном И, конечно же, юнит рэп-лайна Это просто, как всегда, самое сердечко Особенно партия Хасока, Кенай У Это просто... А заглавки ⁇ Он ⁇ конечно, сначала я подумала, что окей, я ожидала более темного концепта. Но потом, когда я посмотрела само мюзик-видео, я была просто в шоке. Но Black Swan тоже очень потрясающий трек. Я очень долго его слушала еще до выхода альбома. Мы сломали тикток, когда вышел тизер. Это было очень смешно. Я очень надеюсь, что мне получится попасть на концерт в Лондоне, потому что арена будет большая, вторая по вместимости после Уимбли. Давайте наконец-то приступим к распаковке. На самом деле, изначально я хотела заказать только одну, вторую. Но потом я увидела, в принципе, оформление альбомов внутри, и мне показалось, что третья версия в этом плане оказалась самой удачной. Попадется ли мне Хасок хоть раз в жизни? Я очень надеюсь. Даже если он не попадется, все равно вы все знаете, что я люблю всех мемберов абсолютно. Нужен ли мне ножик? Нет. Смотрите, все очень легко открывается. Просто пленочка. На ощупь такой очень прикольный. Тоже похож на персону, но персона, она как будто более резиновая. Все-таки это более твердый картон. Итак. Вау. Ребятки, просто я уже вижу. Окей, CD-диск находится на такой вот подушечке. Семерочка, которая одна из четырех семерок разных. Собственно, она в цвет самой версии альбома. О-о-о-о! Ребят, у меня не попался хосок. у ребята! Окей, это не совсем то, что я ожидала. Окей, так. Значит, содержимое. Постер. Уау. ну темные ангелы, ребята, темные падшие ангелы или черные лебеди, конечно же. Coloring paper. Здесь вы можете раскрасить эти семерки в цвет, который соответствует, наверное, вам. Так, затем собранные тексты песен. Здесь, соответственно, можно ознакомиться, кто написал, кто спродюсировал. В общем, все кредиты здесь. Обычно после фоток идет самый список песен. Здесь они сделали по-другому, они разделили. И, собственно, здесь вот такая вот карточка. Если вы не знаете, то на их платформе WePly можно отсканировать код, получить эмблемку и также кэш, так сказать, небольшой кэшбэк. Ну, как всегда, тут какая-то бумажка от Бекита. Ничего интересного. Вот такая вот открыточка. С одной стороны автографы мемберов, с другой стороны такая вот фотка разрисованная, очень милая, черно-белая. The Notes, опять же, продолжение истории, дневник, наклейки, очень какие-то странные в плане... Я понимаю, что мемберы все это сами рисовали, какие-то вот скетчи, рисуночки, армии, разные-разные, юнки, юнки тут что-то написал, Джин. В общем, да, здесь на корейском некоторые написаны. Мне очень нравится вот этот BTS, очень миленький такой рисуночек. Карточка. Этого не ожидал никто. Мне попались все семь мемберов сразу. Да, тут есть такая карточка, обычно, по-моему, такого нет. Я не знаю, как к этому относиться, потому что я надеялась, ну, типа, на какого-то мембера, какого-то мембера. Какого мембера, возможно, Хасока, но я не утверждаю ничего. Ну, окей, ладно. Просто эта карточка, поскольку фотосет очень темный, то здесь не очень-то много чего видно, только их лица. Самая controversial часть этого альбома — это фотобук, потому что это не совсем фотобук. Как видите, он очень тоненький, и он упакован вот так. Значит, здесь такой стикер. Он полупрозрачный, на нем нарисована семерочка Получилось Почему думала сначала купить только одну версию Потому что мне сначала не очень понравилась Идея этого фотобука Точнее, это не совсем даже фотобук Это просто набор фото Но потом я узнала, что походу Бикит использовал Ресайкл paper, то есть переработанную Бумагу для этого фотобука Соответственно, как бы сохраняя окружающую среду Поэтому подумала, ну окей, ладно Огонь фотки они все очень темные, но I don't care, потому что это так красиво. О, oh, боже, просто хосок. Зэй хасок? меня поразил вот этим мейкапом. Я была просто в шоке, когда увидела, что происходит. <laughs> что это такое? Tihon". Я не согласна. В общем, вот такие вот здесь фотографии. Так, И видите, он даже не скреплен, потому что можно подсоединить другие части, и вот у будет типа постер. Это был альбом версия 2. Давайте теперь распакуем версию 3. Опять же, почему я не купила другие версии? Просто мне не совсем зашли форматы фотосетов. Мне показалось, что версия 2 и 3 лучше всего отражает вообще концепцию всего альбома, хотя понятное дело, что там все это хронология. Собственно, вот эта версия, это фотосет именно как произведение искусства, поэтому я выбрала ее, потому что фотобук в данном случае лучше сделаем. Сейчас увидите, почему. Давайте откроем. Здесь у нас, опять же, CD-диск. Так, тихо. Блин, серьезно? Что? Окей. Okay. Вот такой вот потрясающий постер. Видите? Ой, ну красавцы. Что я хочу сказать? Как сказала моя мама, костюмы очень дорогие. Здесь, опять же... Карточка от Биплай. Тоже Coloring Paper. А, загнутая открыточка. Это плохо. Ну, окей, то же самое. Было бы круто, если бы они сделали разные версии. Те же наклейки. Все тоже, ребят, все то же самое абсолютно. Тот же Songbook. Опять карточка со всеми мемберами. Что? Просто что? Почему? Видимо, не судьба мне получить Хасока. Даже если он все равно, вы узнаете, что я люблю всех Beach, what the fuck, просто. Окей. Okay. Разочарована ли я на этот раз? Да, потому что я хотела селфи какого-то мембера. Какого-то мембера. Черт, этот альбом начинает меня расстраивать. Ладно, давайте так посмотрим фотки. Ой, ну ладно, хорошо. Началась Хасока, мое настроение улучшается. Так. Ладно. Да. А здесь еще черно-белая версия. ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ Короче, почему я купила эту версию? Потому что мне понравилось, что сделано все с такими багетными рамами. Просто очень красиво, реально. Они выглядят как произведение искусства. И здесь, конечно, видите, натюрморты, и просто все очень красиво. Я не знаю, типа по 10-бальной шкале я бы, наверное, дала этому альбому м -м, наверное 6. И то шесть больше за фотосет, понимаете? То есть мы не говорим про музыку, мы говорим про сам альбом. В персоне было куча классных примочек, там были и карточки тебе, и, и кусочек пленки, и открытка с автографом. Причем одного только, и это было интереснее собирать. И фотобук нормальный, качественный, и там все прекрасно видно. Я хочу быть объективной в данной ситуации, просто даже вот с точки зрения пэкачу, дизайна и так далее. Ладно, в любом случае хочу сказать, что это был experience. Я не могу до сих пор понять в каком смысле, то есть положительным или отрицательным. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу этих альбомов, стали бы вы их покупать или нет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я знаю, что видео выходит очень редко, но видите, в этот раз я решила все-таки записать, потому что событие важное, и я надеюсь, что у меня получится еще делать для вас классный контент. Если вы действительно хотите видеть больше конкретно моего творчества, то вы можете подписаться на мой инстаграм Марк Я там публикую арты. И да, также у меня стартует комикс. Так что, возможно, вы заинтересуетесь и захотите почитать его. Все ссылки в описании. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры а